Я Владимир Малыша, здравствуйте. Сегодняшняя тема эмоции и страхи. Озвучивайте свои эмоции и страхи, называйте их по имени. Это их спугнет. Это их убедит в том, что вы их не боитесь. Вы знаете их существование. Вы их видите, вы их чувствуете. И Они молча уйдут. Они не знают своих имен. А если услышат, то страхи уходят, исчезают, растворяются. Обозначьте их, найдите их, укажите им их новое место, загоните их в стойло, избавьтесь от них, наконец, подружитесь с ними. Не молчите то, чего боитесь. Всегда обговаривайте с самим собой свои страхи и эмоции. Прямо так и говорите. Я боюсь темноты, я боюсь одиночества. Я боюсь высоты, огня, электричества, воды. Я боюсь начальника. Я боюсь свою мать, отца, себя, скорости, высоты. Я боюсь замкнутых пространств, пауков, змей. Говорите. Главное, говорите. Также говорите. Я боюсь того, что сделаю, скажу глупость. Я боюсь рассмеяться, либо замолчать там, где нужно делать наоборот. «Я боюсь растеряться. Я боюсь покраснеть. Я боюсь уйти. Я боюсь не сдержаться, накинуться, наброситься, либо сказать какую-то гадость. Говорите. Я всегда говорил, что лучший психолог – это вы сами. Не существует психолога лучше, чем вы, потому что психолог, к которому вы обратитесь, не будет знать вас наверняка и настолько, насколько знаете вы себя. Вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой» знаете себя настолько, что можете себя консультировать. Так вот, проконсультируйтесь с собой, проговорите свои страхи, свои минусы, поговорите с собой о них, попытайтесь объяснить, почему это происходит, разберитесь в механизмах того, как они устроены, того, как страхи работают в механизмах тех, как с ними бороться. Но учтите, замалчивая, вы ничего не решите. Если вы не будете разбираться, если вы не будете по полкам раскладывать свои проблемы, они не уйдут, они просто так не растворятся. Проблемы есть тогда, когда их не обсуждают и решают. Если у вас есть проблема, садитесь за стол самим собой, за стол переговоров и говорите с тем, кто мешает вам жить. Говорите с тем, кто делает то, что вам мешает развиваться, любить, существовать, творить. Говорите с тем что свои тени закрывает вас, ваше будущее, ваше настоящее, постоянно тычет вас носом в прошлое. Договоритесь с этим человеком, он весь, весьма не глуп, он часть вас, он вы и есть, он вас услышит. Стоит лишь начать, сказать первую фразу, скажите привет, не стесняйтесь, не бойтесь, ведь он это а вы, а вы это он. Такие моменты люди обретают себя. Они слышат свой голос, иногда подходят в зеркало, видят себя, трогают себя руками, знакомятся по-новому, совсем иначе, знакомятся с тем, кого раньше не видели даже не знали, и не подозревали о его существовании. Но проходит минута, день, может быть месяц, и люди меняются, они становятся другими. Они договорились, они уговорили, они помирились, пожали друг другу руки, озвучили страхи, эмоции, и те ушли. Без боя. Не успел даже поднять белый флаг. Просто растворились. Потому что человек начал себя слушать. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.